Перевернутый класс – это новый метод, который переворачивает традиционное обучение в классе с ног на голову. Каждый день тысячи учителей преподают один и тот же предмет миллионам учеников. Каждый вечер миллионы учеников выполняют одни и те же домашние задания, ломая головы над решением. Метод перевернутого класса имеет обратный подход – Традиционно ученики слушают учителя и пишут контрольные работы на уроке, а дома читают конспекты и выполняют домашние задания. На перевернутом уроке ученики сперва изучают материал сами, обычно по видео на YouTube, и затем применяют полученные знания на уроке для решения задач и практических заданий. Современные школы, в которых применяется данный метод, отмечают его положительные стороны. Первое. Это позволяет ученикам учиться в собственном темпе, потому что видео можно пересмотреть. Второе. Это более эффективно, поскольку ученики приходят на урок готовыми делиться знаниями. Третье. Это делает урок более продуктивным, поскольку больше времени остается на работу в группах и на проекты. Четвертое. Выполняя домашние задания в классе, ученики помогают друг другу, что приносит пользу как более способным, так и менее способным ученикам. Перевертывание также вносит изменения в поведение учителей, поскольку в большинстве случаев они взаимодействуют только с уверенными учениками, которые задают вопросы. Теперь же они могут уделить внимание ученикам, которые действительно нуждаются в помощи. И вместо ведения урока перед классом, они могут непосредственно подойти к ученику, что позволяет продуктивнее работать с учеником или небольшой группой. Учителя, которым сложно выступать, могут использовать видео для объяснения материала и сфокусироваться на методах обучения, которые подходят им больше всего, например, проектная работа или эксперименты. Когда видеолекции станут более доступными, учителям не придется вести один и тот же урок снова и снова. У них останется больше времени, чтобы сконцентрировать внимание на нуждах своего класса. Многие ученые утверждают, что модель перевернутого класса предоставляет равные возможности для обучения, потому что каждый ученик получает одинаковое внимание при выполнении домашнего задания. Дети с заботливыми родителями, старшими братьями и сестрами или с дорогими частными репетиторами имеют явное преимущество перед детьми, у которых их нет. Поделись своим мнением. Если бы ты был учителем, как думаешь, такая модель понравилась бы детям? А если ты еще учишься, напиши, понравился бы тебе перевернутый урок».